Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. Представляю вашему вниманию цикл из двух лекций, посвященных технологическому оборудованию для сетования. Просеивание или сетование происходит при условии относительного перемещения сетовой поверхности и частиц продукта. При этом частицы меньшие или равные размеру сита проходят сквозь сито, а частицы большие размера сита остаются на нем. Частицы, которые прошли сквозь сито, называются проход, частицы, которые остались на сите, называются сход. Сита выполняются с подвижной и неподвижной поверхностью. Сита применяют хлебопекаром кондитерском и крахмальном производствах в этой видеолекции я расскажу вам про технологическое оборудование для сетования с подвижной поверхностью машины для просеивания муки просеивание муки на хлебозаводах и других пищевых предприятиях где она используется носит контрольный характер. Целью просеивания является отделение от муки и народных примесей, волокон от мешков, обрывков шпагата, мучных вредителей. Кроме того, в процессе просеивания мука разрыхляется и аэрируется, что положительно влияет на брожение теста, выход и качество хлебобулочных изделий. Основным рабочим элементом просеивателей является сито. Которая выполняется из металлической сетки, изготовленной из стальной низкоуглеродистой отожженной, а также из латунной или фосфористо-бронзовой проволоки. Кроме сетчатых, сита могут выполняться штампованными. Кроме металлических сет, могут использоваться капроновые сита. Сито характеризуется номером, который указывает размер стороны ячейки в свету, в миллиметрах. Например, сито номер 2, номер 1,6, номер 0,9. Имеют соответственно размеры ячеек 2, 1,6, 0,9 мм. Для просеивания пшеничной муки применяются сито от номера 1 до номера 1,6. Для ржаной от номера 2 до номера 2,5. Просеиватели, применяемые на хлебозаводах, можно разделить на две группы. С плоским ситом, с цилиндрическими или пирамидальными барабанными ситами. В машинах первой группы сита совершают возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости или колебательное в вертикальной, вибрационное с амплитудой колебания от 0,3 до 1 мм и частотой колебания до 3000 в минуту. Достоинством просеивателей с плоским ситом является высокая производительность до 8 в час с одного квадратного метра поверхности сита. Недостатком большой шум, повышенный износ сита. Из просеивателей с плоским ситом в настоящее время применяются просеиватели с возвратно-поступательным движением сита. Рассмотрим его подробнее. Просеиватель с возвратно-поступательным движением сита Тарар. Применяется для просеивания муки и сахара песка и состоит из металлического или деревянного ящика 4, который укреплен на четырех пластинчатых пружинящих опорах 1. В нижней части ящика укреплено сито 3. Ящик приводится в колебательное движение двумя шатунами от коленчатого вала 6, который вращается от электродвигателя 8 мощностью 0,75 кВт и частотой вращения выходного вала 930 оборотов в минуту. Вращение передается через ременную передачу 7. Мука, поступающая через воронку 5 на сито, просеивается и направляется по наклонному днищу в канал 2 и далее на производство. Достоинство этого просеивателя заключается в высокой производительности и несложной конструкции. Недостаток в необходимости удаления схода вручную и значительный распыл муки при ее загрузке. На производстве также широкое применение нашли просеиватели второй группы – бураты. Пирамидальный бурат – ПБ 1.5 выполнен в виде сетового 6 или 5-гранного барабана 4, укрепленного спицами 6 на горизонтальном валу 5, расположенном в подшипниках скольжения 1. Грани барабана представляют собой съемные рамки, на которых натянуты плоские сета. Общей площадью 1,5 квадратных метра. Рамки укрепляются на каркасе барабана с помощью болтов. Барабаны и все элементы Бурата помещены в металлический корпус 9. Вал приводится во вращение от электродвигателя мощностью 0,5 кВт, частотой вращения 1400 оборотов в минуту через червячный редуктор и ременную передачу. Мука или другое пищевое сыпучее сырье, например, сухой крахмал, экструзионный крахмал и тому подобное, поступает через отверстие 2 и шнеком 3 перемещается внутрь барабана, который вращается с частотой от 40 до 60 оборотов в минуту. Просеянный продукт рассекается на два потока с щитками 10 и проходит мимо полюсов магнитов 11 которые очищают его от феропримесей. далее он поступает в шнек 8 который направляет его на производство или на упаковку в зависимости от технологического процесса в котором участвует брат. сход перемещаясь вдоль барабана поступает через канал 7 в сборник. Магниты имеют двустороннее расположение и помещены в коробках, которые с помощью шарниров могут поворачиваться на 90 градусов для очистки. Очистка магнитов производится не реже одного раза в смену. На некоторых буратах магнитные уловители устанавливаются и на входе в бурат. Очистка и замена сит производится путем снятия рамок с каждой грани барабана. Производительность бурата от 1,5 до 3 тонн в час в зависимости от продукта. Габаритные размеры 2 1900 на 856 на 1810 мм. Кроме бурата PB1,5 в промышленности применяются бураты PB2,85, различающиеся только площадью сит. Недостатком буратов является неполное использование сетовой поверхности барабана. Рабочий является только 1 шестая, максимум 1 четвертая часть всей поверхности барабана. Попадание продуктов в сход при перегрузке, забивание сит и низкая удельная производительность являются также недостатками буратов. Сита крахмального производства. Просеивание происходит при условии относительного перемещения ситовой поверхности и частиц продукта. Кроме относительного перемещения частицы сита, должна еще существовать сила, которая заставит частицу пройти через отверстие. Этой силой может быть притяжение Земли, гравитационная сила. Сила, возникающая вследствие центробежного ускорения. И комбинация этих сил. В крахмальном производстве используются ситовые аппараты с подвижной ситовой поверхностью, сотрясательное сито, ротационное конусное сито, центробежно-лопастное сито и с неподвижной ситовой поверхностью, дуговое сито. Для одиночной, сухой, достаточно маленькой частицы в каждом случае можно более или менее точно, теоретически определить действующие силы и траекторию движения по ситу. Если частиц много и они движутся слоем, задача усложняется, поскольку появляются силы взаимодействия частиц, а условия сетования изменяются в ходе процесса, так как из-за просеивания толщина слоя изменяется. Если же сетованию подвергаются суспензии, то положение осложняется еще больше, так как уже многие величины делаются переменными. Изменяются соотношения жидкой и твердой фазы, коэффициенты трения продукта о сетку, силы взаимодействия частиц и так далее. Все расчеты сетовых аппаратах основываются на эмпирических зависимостях. Нетрудно заметить, что сетовые аппараты, в которых частицы находятся под действием центробежных сил, имеют много общего с фильтрующими центрифугами. Разница между ними носит только количественный характер. В центрифугах через фильтрующую перегородку стремятся удалить жидкую фазу с возможно меньшим содержанием взвеси. При сетовании в фильтрат уходят и взвешенные частицы размера определяемого отверстиями в перегородке. В крахмалопаточной промышленности сетовые аппараты применяются для выделения из крахмального молока крупной и мелкой мезги, зародыша и промывания их. Сотрясательные ситы являются машинами с подвижной сетовой поверхностью. Сита этого типа в настоящее время применяются почти исключительно на небольших картофель-перерабатывающих заводах для рафинирования крахмального молока и промывания мелкой мезги. Сотрясательная сито типа SR1 имеет следующие основные части. Каркас 1, привод 3 с электродвигателем 2, раму 6 с бортами 7 Ситовую деревянную рамку 11, деревянные плоские пружины 10, ороситель 5, приемное устройство 9 для мезги, поддон 8 для молока и приводные пружины 4. Вал привода вращается от электродвигателя через клиноременную передачу. На концах приводного вала имеются эксцентрики, соединенные с приводными пружинами которые другим концом прикреплены к раме сита. Сита совершает на пружинах вынужденные колебания с амплитудой 10 мм. Ситовые рамки вставляются в паз между рамой и бортами и зажимаются специальными зажимами. Рамок 2. Ситовая рамка в зависимости от назначения сита обтягивается пробивными, саржевыми или капроновыми сетками. Световые рамки для промывных операций делаются с поперечными глухими коробками-катарактами. Оросители устанавливаются таким образом, чтобы струи воды попадали в катаракты. По длине сита делают 4-5 катаракт. Наличие катаракт создает многоступенчатость промывания и улучшает его. Производительность сита может быть определена для различных операций по оптимальным нагрузкам на 1 квадратный метр сетовой поверхности. Нагрузка на квадратный метр сетовой поверхности сотрясательного сита в тоннах перерабатываемого картофеля. Первое и второе рафинирование 0,6 тонны на квадратный метр час. Первое и второе промывание мезги 1,5 тонны на квадратный метр час. Надежность работы сотрясательных сит зависит от качества пружин. Наилучшим материалом для пружин является дуб, затем бук и береза. Пружины делаются не из пиленных досок, а из отщипов. Барабанно-струйные сита Характерной особенностью сит этой группы являются вращающийся барабан в виде усеченного конуса и оросительная система, смонтированная внутри барабана, и иногда вращающаяся с некоторой разностью в скорости по сравнению с барабаном. Сита типа БСК имеет следующие основные детали и узлы. Станину 11, корпус сито 7 с крышкой 2, на которой смонтирована питающая труба 1. Сетовой перфорированный барабан 4, укрепленный на полом валу 10, вращающимся в подшипниках качения 9. Ороситель 5, укрепленный на втором полом валу 6, вращающимся в своих подшипниках 8 и 12. На оросителе укреплен и вращается вместе с ним питающий конус 3. Внутри. Станины 11 установлен электродвигатель 16 на шарнирной платформе 15. Вращение передается клиноременной передачей на шкивы барабана 13 и оросителя 14. Сетовой барабан по образующим разделен накладками на 6 частей. Накладки образуют пазы типа ласточкин хвост, в которые вставляются сетовые рамки. Седовые рамки в зависимости от назначения сита обтягиваются пробивными, шлицевыми, саржевыми или капроновыми сетками, образуя ситовую поверхность. Продукт поступает через питающую трубу в питающий конус. Крахмальное молоко поступает через ситовую поверхность в корпус сита и отводится через специальное отверстие. Надситовой продукт сходит с сито в приемную часть корпуса и выводится из нее через отверстие вниз. Продукт на сетовой поверхности промывается водой или слабым молоком, поступающим в вороситель по внутреннему полому валу. Как видно из чертежа и описания, сито БСК по существу является непрерывно действующей фильтрующей центрифугой. Техническая характеристика сит типа БСК представлена в таблице на слайде. Производительность сит БСК-100 и БСК-200 на картофельной кашке принимают соответственно 100 и 200 тонн картофеля в сутки. Барабан сита БСК-100 выполнен из черной стали, сита БСК-200 из нержавеющей. Станинный корпус у обоих сит литые, чугунные. Ситы типа БСК не нашли широкого применения на кукурузо-крахмальных заводах и используются преимущественно для отмывания крахмала из картофельной кашки после картофеля терок и перетира, где также постепенно заменяются другими ситами. Это объясняется рядом недостатков конструкции. Наборная из рамок сетовая поверхность обуславливает образование неровностей в местах пришивания сеток. Эти неровности поднимают продукт в воздух. Замена сетовой поверхности трудоемкая работа, причем нужно тщательно следить, чтобы каждая рамка вернулась на свое первоначальное место, иначе сито может быть разбалансирована. Наблюдаются случаи нафуговывания продукта при сокращении подачи промывной воды. При этом возникает сильная вибрация всего аппарата. Ближний к барабану подшипник внутреннего струйного вала часто выходит из строя. А для его замены требуется полностью разобрать сито. Шелковые и капроновые сетки быстро изнашиваются. Расход сетовых тканей высокий. На кукурузок крахмальных заводах приемник для мезги быстро изнашивается под абразивным воздействием продукта и коррозии из-за присутствия в продукте оксида серы. Целью устранения недостатков СИД БСК была разработана новая конструкция БССМ-100. По сравнению с БСК внесены следующие основные изменения. Ситовая поверхность 1 образуется не рамками, а специально выкраиваемым сплошным усеченным конусом из пробивных металлических тканых или плетеных сит или из капроновой сетки. Этот конус целиком вставляется в ротор, ложится на подситник и крепится в торце шайбой с гайкой, навинчиваемой на ступицу ротора а по большому диаметру зажимается под резиновое кольцо. Питание сита осуществляется через окна 2 в торцевом диске барабана, а расситель 3 смонтирован на крышке корпуса 4 и приводится во вращение от своего электродвигателя 5. Ротор вращается как вентилятор в сторону вогнутости лопастей. Под действием центробежной силы продукт движется к периферии ротора. Молоко отфильтровывается через сетку. Для защиты фильтрующей сетки от повреждения случайными грубыми включениями на ней в сетовой рамке крепится предохранительная сетка. Техническая характеристика сета BSSM-100 Представлено в таблице на слайде. Центробежно-лопастные сита выпускаются двух типа размеров CLS-100 и CLS-K200. Разрез сита CLS-K200 вы видите на слайде. Исходный продукт поступает через питающий канал 1 в крышке 2, открывающийся на шарнирах. Центробежные лопасты и сита предназначаются для обработки продуктов кукуруза и картофеля перерабатывающего производства, для тех процессов, где возможно использование металлических пробивных сит с круглыми или щелевидными отверстиями. С появлением щелевых сит с малыми отверстиями при относительно большом живом сечении возможность применения этих сит расширяется. Центробеждо лопастные сета по сравнению с другими сетами отличаются большой удельной нагрузкой на сетовую поверхность и высокой степенью обезвоживания надрешетного продукта. Благодаря последней особенности эти сита широко применяются для обработки картофельной кашки перед перетиром и последнего ситования крупной мезги. Сита отличаются механической надежностью, обслуживание и ремонт не затруднительны. Техническая характеристика центробежно-лопастных сит представлена на слайде в таблице. На промывании картофельной кашки и обезжиривании картофельной мезги производительность сит CLS-100 и ЦЛСК-200 принимают на уровне соответственно 100 и 200 тонн картофеля в сутки. Фактическая производительность сид больше. Картофельная мизга обезвоживается до влажности 80-90%. Мы рассмотрели технологическое оборудование для ситования с подвижной поверхностью сита. Оборудование для ситования с неподвижной поверхностью сита будет рассмотрено в следующей лекции. Вы можете посмотреть ее, перейдя по ссылке в описании или нажав на плашку вот здесь. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео.